Итак, приветствую вас, друзья! Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в сложных отношениях между представителями воздушной стихии. Это мужчина-близнецы, весы, или же водолей с женщинами, которые относятся также к воздушной стихии. Или же это могут быть тоже близнецы, весы, водолей или одинокие женщины. Расклад называется звездочка Он сделан по скляровой. Будет делаться по скляровой. И данная позиция означает его к вам сердечное отношение. То есть самое лучшее, что он к вам испытывает. Данная позиция означает ближайшее будущее. Это насколько он серьезно к вам настроен, его намерения. Немножко поправим. Это его настрой относительно вас для личной жизни, для совместной жизни. Это худшее, что может быть между вами. Это судьбоносное, по судьбе, для чего он встретился. Это его, ну, можно сказать, семейное положение, как он вообще относится к семейной жизни. И вероятное дальнейшее будущее. С этим человеком. Расклад делается на ближайшее будущее. Это может работать приблизительно месяц-полтора. мы сейчас определимся по срокам. Итак, первая позиция по тому, что он к вам чувствует, это нежные чувства, это незрелые чувства. И, скорее всего, они связаны с каким-либо ну, выбором или решением. То есть он еще рассматривает вас. Для своего будущего и имеет определенный к вам интерес сексуальный. Он хочет что-то начать, но пока он находится в состоянии, знаете, 50 на 50, пока определенных решений, каких-либо глубоких чувств в отношении вас нет. Есть только интерес. Вот он рассматривает вас, он интересуется вами. Что же касается ближайшего будущего, здесь возможно усиление интереса в ближайших два месяца, предложение, но он будет очень сильно бояться сделать вам шаг вперед, будет бояться того, что он будет вам предлагать, будет очень сильно переживать и его чувства будут достаточно находиться в таком состоянии смятения, в достаточном смятении и переживании. Пока только страсть и интерес. Вообще, восьмерка Жезлова, она часто означает очень сильный сексуальный интерес и страсть человеку. По тому, насколько он серьезно к вам относится. Здесь только начало. Может быть, предложение, переписка, может быть, даже страсть. Но есть указание на то, что эта страсть может быть не удовлетворена и, скорее всего, с вашей стороны. Конечно же, если говорить о возможных ваших совместных взаимоотношениях на будущее, то здесь маловероятно, поскольку ситуация рассматривается как неизвестность, остановка, непонимание, куда идти дальше. Может быть, это страсть, так и останется страстью. Максимум, сколько могут продлиться эти отношения, это до апреля месяца. Возможно, неожиданная их остановка и разрыв. Также есть указание на то, что на вас может обращать мужчина огненной стихии. Это лев, стрелец или э, овен. Ну, мог, могут сюда еще относи, относиться скорпионы. Но по башне это некий форс-мажор. Сейчас мы попробуем его уточнить ради интереса. То, с чем связаны, связаны эти... Ожидание. Ну, здесь идет тематика. Знаете, будет вам предложение. Предложение. Деньги, деньги, предложение о чем-то дальнейшем совместном, но, скорее всего, это не найдет с вашей стороны отклика. По поводу того, что к вам испытывает данный мужчина, по поводу отрицательного влияния он держится не к вам, а по поводу к другому человеку. У него есть интерес к некой женщине, может быть это бывшая его жена, это какая-то близкая для него женщина. Он еще держится за воспоминания о ней, за отношения с ней и там может быть еще и семья. Что же касается его вообще взгляда на семейные отношения и на его семейное положение, то можно говорить о том, что у него кто-то есть, он имеет с кем-то длительные, достаточно отношения. По Верховной Жрице это может быть что-то неофициальное, например, гражданские отношения, люди живут вместе, достаточно активно взаимодействуют между собой, и между ними сохраняются очень хорошие, теплые, теплые чувства. По тому, для чего он вам встретился, здесь есть ситуация, связанная с испытанием, некими разочарованиями, но впоследствии вы выйдете из этой ситуации победителями. На вашу удаленную, удаленную перспективу здесь есть указание на то, что, скорее всего, кто-то от этих отношений откажется. Возможно, это будет ваше решение, из-за того, что он, вы узнаете о том, что у него еще кто-то есть. Здесь проигралась дама земная, дева, козерог или телец – но здесь будет выбор именно в пользу семьи. То есть еще возможен вариант, если вы вдруг поймете, что это человек, не готов с вами создать семью, вы откажетесь от этих взаимоотношений. Хотя он очень сильно будет по этим картам хитрить, призывать вас восстановить отношения, продлевать их. Ну, Как-то вы не особо будете к этому готовы. Очень тяжелая ноша, ноша в частности, с эмоциональной стороны, но в конце концов вы выйдете победителями. И уже в середине лета ожидайте чего-то новенького, интересного, и есть указания на некий новый союз, который принесет вам покой, удовлетворение, счастье и большую радость.